Всем добрый вечер, мои дорогие здесь с вами Ле я покажу сайты для заработка, ну, ВК, например. У нас это есть намного чего, не только ВК там, и просто там людей какие если вам хочется там, ну, не знаю, на ключ на тебя или купить какую-то игру. Что мне делать? То есть для для ВК может запалить голосовод. Сходим на шарабалайкер. То есть, что вы тут делаете? Выводите свою адрес страницы заходим, все лаки вольти, ну то херня какая-то, так что-то ну что это у ну ладно потом уже разберемся, хорошо, мы ну, поймем что какие-то инструкции, ладно, точно ну, сейчас просто это со спин, то много, так вот, соус заходим он на соус-принт так тоже то, что тут то, что же тут у нас есть так, подождите я сейчас на не... все мы продолжаем он выводит на соус-принт ход и вводим свой email, пароль то есть, в чем свой сферин? Там вы можете сделать всякий сайт, ты можешь то, -то вы можете забрать задание, там будут войти рубль там. То есть там, ну, нормальное задание, ну, если, скажу по-честному сложно найти То есть там есть такое, что типа, там зарегистрируйся, там получи один рубль, завершишь там два, пять, там, всякое такое. И то есть, когда всегда вы заре, кидайте ссылку на тому, что вы сделали. То есть, почему? А вы можете, есть еще такое, что вы просто кликаете, только, ну, это очень долго, ну, и скучно, в принципе, можно и так сказать. То есть, да, всякое бывает такое. То есть, пока я там не еду, всякое такое. Все, продолжаем. Вот мы ввели наш e и пароль. Дальше. Ой, все, между мальчиком стоял. Ну, ладно. Так. Нажимаем был Так, вводим код. X да, приболет. Вот, вот у нас это. У нас у меня сейчас баланс 50 рублей. Э, то есть, что тут бывает? Только, okay. ну, извините, я за что наслишка моего брата, не моя, у меня другая. Так, ладно. Сейчас у нас получить денег? То есть, мы же получаем деньги. Так, заберем. Я бы надо забираешь. Она нам дает как-то. Ну, рейтинг. а чем большая часть, вообще теперь. Выполнение заданий. И тут ищем задание. Там регистра, Вот я говорю, регистрация в группе одноклассных, заработать 5 рублей, плюс выигрыш, два легких клика в YouTube. Например, тут. А, ну вы его читаете. Разводим на YouTube или Google второй строку уводнем 7 плюс 777 смехну находим канал плюс 7,7. нажимаем переход на канал в укладке видео выбираем любое видео просмотр до конца два видео с царяками под видео типа класс внимание кликаем в двух видео по рекламе то есть говорю сразу почему надо кликать по рекламе то есть когда вы по рекламе то отлично задание ну например это что вы кликли по рекламе типа каким будут тоже давать деньги пришло другого выбора у них нету ну думаю вы поняли то есть это ну, так, так бывает для всех Ладно, в принципе, сказал только про супрент, но думаю, это все. Пока еще не надо. Кстати, я вам пока разговариваю о мерафаст. Он. То есть, я говорю, это можно сказать то же самое, да, что супрент. Там, супстрим, супфаст – это то это же самое. Их там много. Вот там, ну, трибуна, там буквы всякие работаем, но честно говоря, это реклама. А тут может быть, как всем пользы типа это написание то есть это копейки, это наши рубли. Они это выводили все на веб Ну или киви или Perfect, или Payon, Player, Короче, или деньги Я не знаю, тут, наверно выводить можно в минимум рубль. Ну, я не знаю, сколько, сколько вам надо. Но заработать тоже, может самое тоже за, как же самое, за sos То есть вы выполняем клики, и выполняем задания. То есть да, говорю сразу, но если, если он зададет нам где-то зарегистрировать, ну я конечно их рекомендую, ну это ваш выбор, не мой. Ладно, с вами был Олег, всем пока.